Студенты юридического факультета КФУ знакомы с добрыми делами не понаслышке. Здесь регулярно помогают детским домам, приютам и хосписам. Причем делают это от всего сердца. Акция «Фотовое благо» не стала исключением. Ну, изначально у нас как бы появилась такая идея, почему бы не объединить. Вот, Порыв наших студентов у нас как бы открылась школа фотографов «Светополк». И вот я, как руководитель социального комитета, мы подумали, почему не объединить фотографов и добровольчество. Решили, что это будет и практика для ребят, и мы, в принципе, можем собрать средства. Мы ездили в приют в поселке Столбище, вот, и нам сказали, то, что в принципе нужны средства. То есть не куда-то они пойдут, то есть мы знаем, куда они пойдут на миски, на мусорные пакеты, на губки, на карманы, на лекарства. Стоит отметить, что поучаствовать в акции смог любой желающий, ведь для этого было достаточно просто сфотографироваться. А там уже кто чем богат, как говорится. Это нисколько не трудно, это даже в радость, видеть эти эмоции, ощущения, когда дача идет. Это такой заряд идет, просто потрясающий заряд энергии на то, чтобы творить дальше. Ну, мне кажется, каждый человек должен прийти в своей жизни к тому, что нужно выполнять такие дела. Они, конечно, мелкие. На самом деле, вот эти деньги для каждого человека это мелочь, по сути. Но тем не менее, в совокупности все, что мы делаем, дает большой хороший результат. Организаторы не скрывают акцию. Фото во благо уже планируют сделать регулярной и проводить ее хотя бы раз в семестр. А это значит, что добрых дел станет как минимум на два в год больше. Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Универньюз.